Цирконы получит все четыре флота России. Минобороны РФ инициировало строительство баз для хранения и обслуживания гиперзвуковых ракет третьим 22 «Циркон». Объекты будут построены для всех четырех флотов, но первым в списке оказалась ОСК «Север». Стоит отметить, что начинать данную программу именно с Арктики решили неспроста. В целом, Россия сегодня является неоспоримым лидером в плане военной инфраструктуры в северных широтах. База с высочайшим уровнем автономности, аэродромы, склады боеприпасов и горючего, РЛС и прочее все это у нас уже есть. Теперь же в Арктике появится база для хранения и обслуживания гиперзвуковых цирконов. Мотивы, исходя из которых Минобороны сделала выбор в пользу Северного флота, в нынешних реалиях очевидны. Все дело в том, что последний отвечает за проведение операции не только в Арктике, но и в Атлантике. Об особой роли ОСК «Север» в оборонной доктрине России свидетельствует испытания новейших образцов вооружений, включая ракету «Циркон» в Заполярье. К слову, именно здесь на постоянной основе идут стрельбы перспективными противокорабельными гиперзвуковыми боеприпасами. Что касается самих баз, это весьма сложные инженерные объекты. Новейшие гиперзвуковые ракеты будут храниться в глубоких подземных сооружениях со специальным климатическим режимом. В них предусмотрена защита не только от ракетно-бомбовых атак, но и от природных катаклизмов. Состояние боеприпасов будет отслеживаться круглосуточно в автоматическом режиме. При необходимости ракеты будут проходить ремонт. Таким образом, речь идет не просто о сверхнадежном хранилище, а о высокотехнологичных центрах обслуживания. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.